Вы знаете, каких-то значимых релизов сегодня мы не найдем. Но, ну, возможно, сегодня последний спокойный день перед очень серьезной волатильностью, которая начнется уже в завтрашней торговой сессии, потому что завтра на повестке отчет по инфляции в США. Релиз, который невозможно переоценить, потому что он напрямую влияет на проводимую в США монетарную политику, соответственно, на доллар. И, соответственно на прочие финансовые инструменты поэтому изначально друзья обязательно контролируйте риски следите за загрузкой депозитов что на данный момент у нас есть по тем инструментам за которыми мы следим индекс доллара консолидируется в районе 101 пункта как я уже отметил очень много для доллара будет зависеть от характера цифр по показателю инфляции которые выйдут завтра если положиться на прогноз участников рынка экспертов аналитиков то нас ожидает снижение инфляции с 5 до 4 и 4 процентов развивая эту тему можно сказать что сохранение тренда нисходящего по инфляции может оправдать выжидательную позицию американского регулятора ну конечно же за фРС мы думать не можем друзья просто можем предположить какого решения фРС будет придерживаться на последующих заседаниях вот например в июне и в июле я если вы следите за моим контентом еще по итогам мая допускалось, что ставку было бы целесообразно оставить на прежнем уровне, на отметке в 5%, и не повышать ее до 5,25%, тем самым не создавая дополнительную нагрузку на экономику. Но ФРС все-таки приняло решение, удовлетворил как бы, рыночный запрос, потому что перед самим заседанием 99% вероятности, как раз расценивалось это повышение процентной ставки. И, может быть, это с точки зрения такого тактического, статистического решения было бы, оказалось бы верным. Потому что если бы ФРС переиграл эту рыночную оценку и в конечном счете не дал бы того решения, на которое рассчитывали все, уж не знаю, каким бы это последствиям привело. Но, наверное, бы куда более значительной волатильности. Соответственно, снижение инфляции – это очевидное доказательство того, что текущая ставка, справляется со своей задачей, оказывает давление на цены и способствует постепенному возвращению показателей индекса потребительских цен к целевому значению в 2%. 4,4% по инфляции, если фактически мы завтра увидим это значение, это, конечно же, уже существенно ближе к 2%, нежели чем показатель ставки 8,9%, которые наблюдались еще некоторое время назад. Будет ли американский регулятор повышать ставку? Мое мнение, что нет. Я всегда полагаюсь на объективную оценку инструментов FedWatch, который позволяет нам оценить рыночное позиционирование. Так вот, в июне, в июле вероятность повышения ставки, ну, практически стремится к нулю. Ну, я считаю, что несколько процентов – это не такой уж и показатель, о котором можно было бы говорить. Ну, несколько процентов вероятности того, что ставку повысится. Очень интересный нюанс, буквально только что посмотрел по этому инструменту. В июле 35% процентов аналитиков допускают вероятность того, что ставку могут даже снизить, друзья. Это очень интересно, конечно же. Ну, возможно, это связано с тем, что Участники рынка закладываются под негативное развитие событий, связанных с потолком государственного долга и банковским кризисом. И, в принципе, правильно делают, потому что при текущем фундаментальном фоне нам все, что и остается, это говорить об этом негативе. И снижение процентной ставки – это серьезный якорь для доллара, в частности, для любого валютного актива. Но если это решение будет просто даже обсуждаться кулуарно где-то, в рамках американского регулятора. Этого будет достаточно, чтобы притопить позиции доллара и отправить индекс американской валюты ниже поддержки 100 пунктов ровно. Вчера на вебинаре мы очень детально обсуждали ситуацию с потолком государственного долга. Всем большое спасибо, кто смог на это время подключиться. Если нет, то в двух словах хочу сказать, что актуальность этого вопроса сейчас, ну, прям... Очень высокая. Глава Минфина Джанет Йеллен в эти выходные с такой пламенной речью выступила, отметив, что неспособность Конгресса найти компромисс по этому вопросу по государственного долга может стать причиной конституционного кризиса в американской экономике и в конечном счете спровоцировать и привести к потере кредитоспособности, платежеспособности федерального правительства. Но, по сути, она говорила о вот этом дефолте. По ее словам, уже через месяц у Минфина не будет средств, чтобы обслуживать государственный долг. И сейчас, кстати... Ее ведомство использует резервные фонды, которые были предназначены для совершенно другого, для того, чтобы покрывать эти расходы. Но посмотрим, будет ли найден компромисс к июню. Если нет, друзья, ну как бы комментируя ситуацию словами Джанет Йеллен, будет нанесен серьезный, непоправимый удар по репутации, ущерб по как бы удар по настроениям потребительским бизнеса, конечно же, будут пересмотрены кредитные рейтинги со всеми вытекающими отсюда для, э, негативными последствиями для американской экономики. Можно было бы сейчас сделать оценку и прикинуть, как будут действовать и рейтинговые агентства S&P, Fitch, Modis, но учитывая... Американские корни этих рейтинговых агентств, я думаю, что какие-либо решения сейчас приниматься не будут. А вот европейское рейтинговое агентство Scope Ratings уже поместило кредитный рейтинг США на смотр с понижением. И основные причины как раз это развитие банковского кризиса, отсутствие компромисса по потолку государственного долга, какой-то немыслимый дефицит государственного долга сейчас и кто знает, друзья, Каким последствиям все это в конечном счете приведет, мне кажется, что на текущем этапе мы как минимум должны делать выводы, что доллар не самый лучший инструмент для того, чтобы сейчас ждать каких-то локальных максимумов. Это актив, который в любой момент может перейти к обвальному снижению. И если это произойдет, мы точно быстро сделаем нашу цель 100 пунктов ровно. Что касается данных по Non-Farm Perils, то одни оказали неоднозначное влияние на рынок. Да, количество рабочих мест выросло на 253 тысячи, против прогноза 179 тысяч. Но был пересмотрен показатель позапрошлого месяца. Кстати, тогда тоже был фактически цифру, которую мы видели, она была на отметке 230 с чем-то тысяча а пересмотрена до 160 с небольшим. И нет доверия к этому релизу сейчас, поэтому этот отчет практически никак не повлиял на вероятность повышения процентной ставки. Ну, с точки зрения того, чтобы убедить кого-то, что ставку американский регулятор дальше будет повышать. Делаем вывод, что пока что ну, нету факторов и фона, поддерживающего позиции американского доллара. Золото, друзья, это актив, как раз, который пользуется спросом. Сейчас 2024 доллара за тройскую унцию. По данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CUTC, за прошлую неделю количество спекулятивного лонга по контрактам увеличилось с 185 тысяч до 195 тысяч. Это хороший сигнал, который говорит о том, что институционалы сейчас доверяют рынку драгоценных металлов. Ну а что еще делает, когда банковский кризис набирает обороты в США, и мы вот так вот детально обсуждаем ситуацию с тем, а что если все-таки дело дойдет до дефолта. Хотя, конечно же, если быть реалистом, это маловероятно. Но самого фона сейчас и то, что в... В заголовках СМИ этот э, акцент делается на эту тему. Достаточно, чтобы на рынке сохранялись панические настроения и заставляли э, трейдеров перекладывать свои капиталы в защитные инструменты. По золоту я, как и раньше, жду э, восстановления до локальных максимумов 2,50 и потенциально еще выше. Европейская валюта пока без изменений, 1,10, тоже ждем дополнительные триггеры. Завтра доллар будет ходить из-за отчета по инфляции, а европейская валюта будет реагировать на движение Доллара. И если реализуется, конечно же, тот сценарий, о котором я говорил, то потенциально евро может завершить эту неделю существенно выше, чем текущее значение. Британская валюта 1.2616, цели 1.28 и потенциально выше. Это цели в рамках этой недели, потому что мы ждем заседания Банка Англии в четверг. Вероятность повышения ставки на даже 50 байсных пунктов сохраняется. Индекс настроений сейчас подсвечивает хорошие возможности вот этого, хоть и рискованного, но очень большого с точки зрения потенциала заработка 80% трейдеров фунта шортит. И идем по пути наименьшего сопротивления, ожидаем роста до тех уровней, которые я назвал. И пара доллар-канадец 1.3367, наша долгосрочная цель 1.33, мы так близко подбирались к ней в рамках вчерашней торговой сессии, лоу был 1.3314, но пока что рынок снова откатил. Я думаю, что 50-60 пунктов, друзья, мы все-таки сможем еще выжить в рамках этой недели. Тем более, что сейчас канадцу так сильно помогает рынок нефти, восстанавливающийся за последние 4 торговые сессии, больше 7% роста. Сильная статистика по национальному рынку труда Канады и идея вот этой слабости доллара, которая может реализоваться уже завтра. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.